Often I am asked, what does a hero truly need? <laughs> Much depends upon the hero. Would you be swift? Годный контент подъехал go crazy Berserker <laughs> No way your time don't need Пешки блять еще летят Могу подорваться сейчас могу на минках его о на опять идет минировать Где он там идет минировать? Минировал, он сука нам захотел лезть, блять. Да сука ты такая, а? Ах ты тварь ебаная! Все, нашли. Вы то дурачок. <кười> <кười> давай, давай, братишка, дай вижен, я там отвлекался просто. Сала малейку. Валекумасаля Эх, блин Убьет, убьет, убьет, не убьет Ой, рано ультанул Акс очень рано ультанул. Мог убить его на изи. Но и все равно убили. Сейчас я сделаю дагер, и потом уже Жизнь будет казаться малиной. Мне и сагонима, в принципе, не по. Так, пацаны, смотрите, профессиональный сострайк от найда. Салам алейкум алейкум ассалям. А не, вы этого не видели. <музыка> Голова закружилась, пацаны. Ля, мы попались. Ля, где они спрятались? Не могу понять. Они вышли с базы. Что? Быстро на базу, блядь. Я здесь. О! Ля ты крыса, а? Крыса, ля! Ля ты крыса. Возьму аегис. Потому что мараки в основном сношу я. Папуас, ёбаный, гем мне дал зачем-то. Тебе, говорит, гем нужен. И гем дал мне. Вот сука такая, а на вокере. Мне этот гем в хуй не упал. Мне, блядь, егис нужен был. Как у меня здесь-то взорвал? Ебаный стыд. Где я? Где мины, блядь? Мины здесь, я здесь. Как он взорвал? Ну, кем-то возьми, ебаный стыд. Кем, блядь? Оп, все.